Сегодня сделали небольшое обновление личного кабинета, а именно верхнего меню и бокового меню. Сделали его немножко, как нам кажется, поудобнее. Да, мы готовим, готовимся к адаптации личного кабинета для мобильных устройств. И для этого нам нужно было вынести... Всю информацию из центра управления, да, которая находится в этих виджетах, ее все нужно вынести было нам в меню. Для того, чтобы в мобильном приложении можно было легко одним кликом сразу посмотреть да, всю информацию, которая интересует. Значит, смотрите, что сделали. Сделали кнопку на главную, но это ладно, это все не важно установить расширение осталось же здесь кнопочка получить подарок у нас переместилась иконка сюда здесь иконка вашего общения со службой поддержки здесь новости сюда переместились здесь у нас id ваш и сюда мы в меню в это переместили центр управления и управление аккаунтом меню которое было у нас вот здесь вот слева Uh, то есть, посчитали сделать так, и центр управления мы сюда разместили, потому что по своей сути центр управления, он нужен только пользователям, а как вы знаете, у нас и, и пользователи, и рекламодатели. Для рекламодателя, в принципе, этот центр управления, он как бы не особо нужен. Вот поэтому... Uh, когда мобильную версию мы разработаем, да, вот в ближайшем будущем, ну, уже, в принципе, уже работа ведется в этом плане, и когда это все будет уже видно в, на мобильном устройстве, да, как это будет выглядеть, просто на макетах сразу непонятно, как это будет на самом деле, насколько это будет удобно, вот. Когда это будет понятно, мы сделаем переключатель режима рекламодателя и пользователя. И в принципе центр управления, он вообще выпадет из сайта просто по своей ненадобности. Потому что все показатели будут в боковом меню и в мобильном приложении будет это можно сделать одним кликом. И плюс... Главными разделами для рекламодателя станет управление рекламой, да? то есть сейчас это называется теперь «Моя реклама», и для пользователя это будет «Выполнение заданий», главный раздел, в котором будут все типы заданий. Так, сюда мы переместили личные данные, настройки, базу знаний и службу поддержки, также деавторизацию пользователя. Так, ну, аватарки пока сделали такие. Как только доберемся, сделаем возможность в личных данных добавить свою фотографию. Ну, это как бы такой момент, он не особо важный, может быть. Как бы есть другие моменты в приоритете. Смотрите, что мы сделали с боковым меню. Да, мы убрали управление аккаунтом. Это меню, в которое не очень часто заходит пользователь как мы выяснили. То есть у нас есть внутренняя статистика посещения разделов, и мы видим, какие разделы используются, какие разделы не используются. Вот на основании этого мы выбираем, как де делать. Да? То есть сейчас у нас а, в первой колонке стоит управление рекламой. Да? Моя реклама, добавить рекламу, а баланс рекламодателя мы вынесли сюда. В меню чтобы в любом разделе теперь можно, ну как бы раньше можно было видеть все балансы всю статистику только в центре управления да? сейчас это можно будет видеть э, в любом разделе абсолютно все ваши балансы то есть здесь можно кликнуть и пополнить баланс на да? то есть ничего не поменялось заработок без вложений здесь э, тоже есть некоторые изменения в этом меню смотрите мы оставили все способы заработка, оставили выполнение заданий и убрали отсюда подарки каждый час, убрали отсюда бонусные видео. Почему это сделали? Потому что для вашего же удобства мы хотим сделать единый раздел. И этот раздел будет называться выполнение заданий, где будут размещены и подарки каждый час и просмотр бонусного видео всего лишь как карточка задания. Да? То есть будет просмотр бонусных видео, будет определенное вознаграждение и при переходе в карточку задания у вас будет тот же самый раздел просмотр бонусных видео, да, который сейчас есть. Вот, ну, это как бы нас мотивирует сделать эту задачу буквально завтра, потому что раздела сейчас нет, просмотра бонусных видео, и поэтому нужно будет реализовать карточку задания для того, чтобы можно было переходить в этот раздел. Так, еще. Во всех способах заработка будет то же самое описание способов заработка, соответственно, план действий, как он сейчас есть. В ближайшем будет… А, здесь еще статистика дохода, да, то есть она… Вы уже привыкли к этому меню, которое было в этом же меню уже, но мы еще решили добавить специальный блок «Партнерская программа», в котором добавили еще статистику реферального дохода и статистику реферальных ссылок. И структуру тоже вынесли для того, чтобы вы видели, сколько у вас рефералов всего и сколько за сегодня. Да, то есть вот с этих информеров виджетов мы перенесли сюда информацию. Так, здесь еще у нас что? Здесь у нас пользовательский баланс. Сюда мы перенесли. Да? То есть это вот этот виджет, информер которого можно вывести, кликнуть и вывести а, деньги на свои кошельки. Также БНС можно использовать таким же образом. Тоже мы это перенесли. Да? В ближайшем будущем БНС вообще не будет. То есть мы выводим БНС а, как внутреннюю валюту вообще из проекта, потому что в нем уже нет необходимости. Мы пересмотрели, некот, ну, как бы пересмотрели позиции в отношении того, что мы просто, просто этой дополнительной валютой можем запутать пользователей, да, и хочется сейчас сделать максимально проще выйти на мобильную версию и дальше уже мас масштабироваться по разным языкам да то есть выходить на международный рынок так дальше здесь у нас рейтинг вынесен тоже с подсказочками как он и здесь квалификация у нас показывается здесь отпуск и статус премиум да то есть все а, касаемые заработка моменты информеры мы вынесли сюда так, и партнерская программа. Вот, в принципе, если вам какое-то меню, если вы, допустим, рекламу только размещаете, вы, в принципе, можете свернуть эти меню, и они вас не будут беспокоить, как бы занимайтесь только размещением рекламы. Вот, в принципе, все моменты, наверное, которые я обговорил, да, то есть... Пишите обратную связь, может быть, какие-то моменты, которые вы будете писать, которые мы можем поправить, мы обязательно это рассмотрим. Да, ну, конечно же, есть такой фактор, то, что непривычно, то, что непривычно, уже привыкли к одному, и руки привыкли туда двигаться, например, в центр управления, я всегда иду сразу вот сюда. Да, я еще не привык в центр управления заходить Здесь, ну, как по сути, теперь он мне в принципе центр управления не нужен, потому что все показатели я вижу свои здесь, вот. Привыкнем и будем нормально выходить на мобильную платформу. Это в принципе все обновление. Я надеюсь, что трансляция у нас пошло... прошла нормально и все будет год. Всем всего хорошего. Я тогда завершаю трансляцию. Так, сейчас еще отвечу, наверное, на вопросы какие-то. Плохо слышно. Здравствуйте, скажите, можно ли установить расширение в разных браузерах? Если одновременно, то у вас все равно реклама будет ну, как бы рекламы и задания будут показываться только в одном. Где статистика видеопросмотров? А, смотря какая статистика видеопросмотров. Если вы говорите про... Ну, хотелось бы точнее, напишите потом вопрос. Это поточнее, Борис. Про статистику видеопросмотров. Так, ну все. Всего хорошего. Буду завершать трансляцию. Проверим, как она будет вообще выглядеть в видеозаписях. И будем уже проводить тогда через ВК трансляции по розыгрышам премиум и в конкурсе репостов, который запустится уже очень скоро, потому что осталось всего лишь 30 тысяч рублей выплат и будет новый конкурс. Так, я завершаю трансляцию.